Всем привет, с вами Вадим, и мы продолжаем выживать в Space Engineers. В этом сезоне я не копаю руду. И какие планы у меня на эту серию? Во-первых, я думаю, что уже можно начать подготовку к строительству прыжкового двигателя. Так, вот этот хлам я, наверное, весь сброшу. Я его хочу поставить вот где-то здесь, в задней части, Надеюсь, что ресурсов у меня хватит. В любом случае можно полетать еще, попродавать. У меня здесь довольно много э, хлама, стальных пластин много, деталей ионного ускорителя также. Кстати, я думаю, что детали ионного ускорителя можно немножко разобрать. Так, давайте, наверное, 800-700-800 тысяч... 800 на разборку сюда 800 сюда как раз будет у меня золото да и платина здесь тоже есть сразу же давайте подготовим место к прыжковому двигателю кстати по моему он у нас еще не открыт да чтобы его открыть нам нужно гравитационный генератор Поставить. У нас есть гравитационный генератор Он у нас находится на этом корабле Сейчас по-быстрому его уберем Да, эту лампочку я так еще и не нашел Она меня уже бесит Итак, разбираем Давайте сразу же ее куда-то поставим Так, гравитационный генератор, где-то тут должен быть, да вот, вот так, потом я думаю его можно будет вообще отсюда убрать, так как у нас есть джетпак, в космосе он нам не нужен. Так, есть гравитационный генератор, или все же пускай здесь и стоит, потом как-то его соберу, скорее за кадром, так куда я хочу ставить прыжковый двигатель? Так, так, так, вот, прыжковый двигатель, давайте возьмем какие-то компоненты для его строительства. Вот так, к примеру. Нет, не, не получится. Сбросим, я ведь хочу убрать отсюда какие-то блоки. Так, он у нас имеет 3 на 3 блока значит, вот это можно убрать давайте посмотрим как это все может выглядеть как бы нормально, но я не хочу чтобы он так выглядывал тогда давайте еще вот это уберем Так, интересно, эта штука, скорее всего, упадет. И этот генератор тоже. Да, все же придется его убрать. Давайте уберем. Отверстие я уже вырезал. Кстати, только что был метеоритный дождь, и вот сюда упала рядышком с кораблем. Вот сюда упала. Я даже удивляюсь, как оно не попало по моей базе. Так, ладно. Ставим мы прыжковый двигатель. Вот так. И можно его спокойно проваривать. Скорее всего, у меня на данный момент не будет всех компонентов. Особенно сверхпроводников. Сейчас посмотрим, что у нас будет, и закажем уже сверхпроводники. Потом можно будет заниматься другими делами. Вот все, что у меня было, и все, что осталось, в принципе, не особо много разновидностей. Тогда можно заказывать. Были добавлены в очередь производства. Так, серебряные слитки должны быть. В целом все должно быть. А сейчас, пока это все дело у нас производится. Давайте, знаете, что сделаем. Я хочу поставить, наконец-то, крышку на вот эту вот постройку. Потому что сюда уже один метеорит прилетел. Больше такого не хочу. Так, здесь у нас... Его можно на две половины разделить, чтобы крышка закрывалась. Получается... Так, давайте возьмем компоненты на шарниры. Так, стальные пластины. Так, я ведь это убирал. Так, на 3 шарнира у меня есть детали, насколько я помню здесь у меня 11 блоков, тогда давайте вот так поставим, 2 тут, ну и также 2 отступаем сюда и 2 сюда. Итак, два я проварил полностью. И два я проварю только вот эту часть шарнира. Чтобы можно было их как-то соединить. Теперь нужно взять больше стальных пластин. Как-то так. И получается... О, кораблик можно захватить. Ну, такой корабль я уже захватывал. Давайте подождем, может быть, будет еще какой-то корабль на захват. Какого нам еще захватывать не доводилось. Так, значит, здесь на два блока. Скорее всего, даже не так. Будет вот так, и закрываться будет вот так. Так Продлеваем сюда Ставим блок сюда Так И шарнирную часть сюда Давайте я сразу же заварим И нужно будет это все дело соединить Надеюсь, никаких обстоятельств не случится. Так, это есть. Давайте... Хм. Давайте эту часть сделаем вот так. Это вот так. Чтобы мы понимали, какие блоки нам нужно соединять. Так, панель управления. Так, ищем шарнир. Э, открепите. Здесь прикрепить. Да, смотрите, вроде бы прикрепилось. Давайте эти два шарнира пока зафиксируем. Так, разделять тензор инерции. Блокировка шарнира. И я думаю, что можно сейчас поставить здесь кнопочку для тестирования, чтобы их закрыть и посмотреть, как здесь будет происходить строительство. Так, а кнопочка у нас где-то тут. Вот она. Есть кнопочка. Давайте ее поставим где-то тут. Сразу эти два шарнира давайте соединим в группу. Так, шарниры. Так. Врата. Сохранить. Э, группа. Так, колеса, врата. Э, реверс. Так у нас там идет. Так где врата? Тензор инерции. Не, пускай разделяется. Блокировку шарнира снимем. И скорость давайте единицу поставим. Нет, в другую сторону. И хочу посмотреть, как это все будет здесь закрываться. Ну, вроде бы... Все так, как и должно быть. Да, смотрите, так как все и планировалось. Тогда давайте... Вот это мы... Доведем до середины. Хотя, здесь у нас нечетное количество блоков. Так, думаю, что у меня есть идея, как это можно исправить. Так, а давайте сейчас это дело все поднимем. И у шарниров поставим... Э, ...нижний предел. Ай-яй-яй, не тот. Верхний предел у нас будет 0. Ну, или давайте минус 20. Открываем. Что, не хочешь? Нет, вроде бы работает. Ну, давайте добавим ему... вращающий момент побольше и тормозной момент так ну верхний предел так это все что оно смогло минус 18. Так оно, а ну, по максимуму, нет, так оно может зацепить корабль, давайте тот предел немножко уменьшим, 90 градусов, а ну, сколько? Так, давайте на 30 градусов Поставим Опять оно куда-то улетело Скорее всего, когда я проварю Вот эту всю сетку Ему добавится вес И оно просто будет нормально закрываться И сейчас по этому же принципу Я сделаю вторую створку Так, как ты открываешься да, думаю, так хватит. Одна дверка уже готова, давайте ее закроем. Э, теперь довариваем уже вот эти все шарниры. Ну. Так, можно сделать, чтобы оно и быстрее закрывалось, в принципе. Так, успешно все изъято. Итак, получается, также мы здесь проводим вот такую вот штангу. Так, вот такую вот полоску проводим. Итак, как бы нам это все дело красиво сделать. так здесь даже немножко неправильно было вот это я убираю тут проводим так получается вот так соединяем давайте это дело проварим все успешно изъято так вот этот блок получается этих два нам опять таки нужно соединить это у нас уже шарнир 3, 3 и 4 так давайте -ка. так шарнир 3 и 4 скорость у нас будет. 1. Так, это у нас оно закрывается. Опять метеоритный дождь. Так, оно закрылось. Давайте посмотрим, как у, какие у него углы так 90 значит нижний предел будет минус 30 так давайте их мы откроем 3 и 4 реверс так куда там наши метеориты летят Так, хорошо, пролетело мимо в принципе Это хорошо Так, теперь этих два шарнира Также можно добавлять в группу Давайте их добавим Так, врата Три-четыре, также сохраняем Так, три-четыре нам нужно закрыть Так, здесь у нас раз, два, три, четыре блока еще. Раз, два, три, четыре. Здесь посередине останется у нас одна полоска. И 5 Не закрывается. Ладно, здесь у меня есть и другие мысли по этому поводу. И получается, нужно сделать, чтобы вот эта створка, которую я сейчас выставляю чтобы она закрывалась и открывалась немножко быстрее тогда получится так как я думаю так вот у нас есть блок ангарных дверей и так это угол и это дело можно прикрепить вот так В принципе, здесь никаких не будет. Так, Хе. не открывается. А ну, ладно. Давайте 3 и 4 сделаем. Скорость 1,5. Вот так. И опять-таки не открывается. Хм. Да, тогда получается нужно будет их на таймеры ставить, чтобы одна дверка открывалась раньше, вторая немножко попозже. Давайте поставим тогда вторую кнопку. Так, где кнопочка? Есть. так это мы удаляем получается здесь на кнопочку мы ставим врата 1 так группы здесь у нас врата 1 здесь у нас врата 2 получается первые врата не открываются а вторые врата тоже не открываются Так, а если здесь Убрать вот эти блоки Да, смотрите Так-то оно все работает Тогда у меня есть немножко Другая идея Не получится уже так, как я хотел Что если поставить Полублоки и чтобы они закрывались и внахлёст а ну так это у нас скат полублоки нужен Так, а ну Мы сделаем вот так, потом полублоки, а потом снова вот так. И по идее они опять должны все закрываться с одной скоростью. Так, врата 2 у нас закрывается Опять-таки со скоростью 1. И давайте откроем обе половины. Они даже друг дружку немного помогут. Нет, все равно нужно будет их ставить на таймер. Ладно, сейчас мы все это... Достроим и отрегулируем Вот в целом уже все проварено Давайте закрывать Вот так Потом вот так И пускай себе потихоньку закрывается Пока что я это все автоматизирую С помощью таймеров В будущем я добавлю на скрипт Базы открытия и закрытия ворот И будет у нас оно автоматизировано Скорее всего вот эти боковые блоки я тоже заменю. Ладно. Пускай открываются. Сейчас давайте посмотрим что у нас тут с нашим прыжковым двигателем. А потом если будет время я за кадром доделаю те ворота до ума доведу. И покажу как оно все будет выглядеть. и вот случилось непредвиденное у меня закончились стальные пластины но я короче решил сделать задвижку вот таким способом, они не будут у нас цепляться за боковины и ворота спокойно смогут закрыться давайте сейчас попробуем им скорость немножко увеличить Скорость, пускай будет минус 2. Врат будет скорость просто 2. И опять-таки открыть, закрыть. Да, все работает просто замечательно. Так, опять метеоритный дождь. Закрываем Так как оно все закроется Закроется просто замечательно Ну получается Эта задвижка у нас будет выглядеть таким образом Здесь у нас еще доварится В принципе думаю что можно будет еще сюда немножко выйти Так будет вообще замечательно Замечательно так, что у нас там с прыжковым двигателем? Давайте заберем все, что у нас здесь есть. Так, 671. Э -э Сверхпроводник остался. В принципе, на этом все. Э -э давайте посмотрим, сколько у нас так материалов есть. Так, сборщик Ну, потихоньку разбирается А это мне уже не нужно Это мне тоже не нужно Давайте разберем Все болгарки Буры И сварки Ненужные нам Так, что у нас там по нашим рудам? Так, сделаю я немножко патронов. Так, золото. Золото немножко есть. Но мне кажется, что этого мне не хватит. Так, корабля для захвата я так и не дождался. Так, это какой-то транспорт, я нейтральные корабли захватывать не хочу. Хочу вам показать захват какого-то другого корабля, кроме тех, которые я захватывал уже. Ну тогда буду и дальше ждать. А на этом, дорогие друзья, я буду заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр, если видео понравилось, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал